Приветствую, дорогие друзья! Сегодня я буду рассказывать про прокси IPv4. С недавних пор они опять пришли, как говорится, в моду в Инстаграме. А с чем это связано? Потому что регистрация с прокси IPv6 сейчас проблематична. То есть, этих прокси не со всех идет регистрация и довольно-таки... Тяжело добиться регистрации с IPv6, нужно использовать приват софты для регистрации Instagram. Ну и с этим связано опять же проявление интереса к IPv4. И сегодня мы будем рассматривать, покупать сервер и настраивать IPv4 на сервере и рассмотрим некоторые варианты по покупке сервера. Так, смотрите. Я выкладывал как-то статью на моем сайте funnyproduct.ru, посвященный заработку в инстаграме. И здесь я описывал, как добывать бесплатные прокси для инстаграма. Здесь я использовал способ по регистрации на хостинге и использование тестового периода. Если люди работают на объеме, конечно же, этот способ не подойдет, но для новичков в принципе приемлемо. Что мы делали? Мы брали Регистрировались на хостинге с тестовым периодом, регистрировали аккаунт и брали сервер на тестовый период от 3 до 30 дней. И в дальнейшем настраивали на нем уже прокси IPv4. Но в принципе, если вы найдете тестовый период для хостингов тех или иных, то вы, впрочем, можете регистрировать аккаунты на хостинге и в дальнейшем поднимать прокси IPv4 и уже регистрировать аккаунты Instagram на этих IPv4 так ну что а что я хотел сказать сейчас мы рассмотрим покупку именно прокси сервера и настройка IPv4 если вы находитесь на моем сайте на этой страничке то в принципе здесь есть и программа для скачивания с клиента и текстовые документы это Документ, содержащий код для вставки в SSH клиент, в консоль и для поднятия прокси IPv4. Скачаете этот документ. По видео, в принципе, вы сможете поднять себе IPv4. Если IPv6, они имеют ограничения. Некоторые сайты не поддерживают, не поддерживают протокол IPv6, то есть не протокол, а новый тип прокси версии 6, то IPv4 они подойдут для всех сайтов и для любых целей. А также многие, кто зарабатывает на Авито, им приходится, они всегда пользуются IPv4 адресами, потому что Авито не поддерживает протокол тип прокс IPv6. Петражники, кто работает в Ави, на Авито, они зарабатывают, в принципе, не, очень даже неплохие деньги. Я бы сказал, даже может быть и больше, чем в Инстаграме. Многие работают на себя, продают свои товары, также продвигают и партнерские программы через Авито, указывая в тексте объявления уже ссылку на партнерскую программу. Так, И для этих целей, конечно же, нужен IPv4, где их же взять. И В этом случае, лучше, по мне, лучше приобретать сервер и что мы сейчас и сделаем, мы переходим на сайт FirstByte. Непосредственно здесь я нашел самые дешевые сервера то есть мы покупаем сервер на котором уже расположен основной IPv4 и уже на нем поднимаем именно прокси получается один сервер один прокси и нам он обходится 82 рубля а прокси IPv4 и многие подумают что это дорого но на самом деле если вы занимаетесь серьезно и вы не заводите прокси в бан то аккуратная работа с прокси вам принесет плоды в дальнейшем так смотрите переходим на First Byte услуги и открываем вкладку OpenWZ SSD вы попадаете вот на вот эту страницу где сейчас я уже нахожусь и здесь нужно нажать на кнопку заказать так но для того чтобы перейти на сайт First Byte, я конечно же прикреплю вам ссылку под видео и конечно же она будет реферальная Знак благодарности к этому видео я вас прошу зарегистрироваться по реферальной моей ссылке. Я это не скрываю. А вы получите полезную информацию, которую я поделюсь с вами. Так, покупаем сервер за 82 рубля. Нажимаем заказать и приобретаем этот сервер. Опять же повторюсь, вот, вот такой вот сервер. Я уже купил несколько серверов по 82 рубля. И сейчас мы будем настраивать на них уже прокси сервера. Покажу на примере одного сервера, а в дальнейшем все аналогичные действия будут производиться и с другими серверами. Что нужно в первую очередь сделать? Это нужно, же, конечно же, открыть наш SSH-клиент. Открываем SSH-клиент, потом переходим на панель, копируем уже непосредственно IP, который находится на самом сервере. Основной вставляем его в поле «Хост» вставить И нам нужен еще паспорт, где же его взять, чтобы не каждый раз не залазить на почту. Можем узнать именно пароль от SSH клиента непосредственно здесь в панели. Нажимаем на «Перейти». Ждем пока перейдем в другую панель управления. Пока открывается. И здесь находим тот сервер, который мы хотим поставить в прокси 177. Вот он первый. Нажимаем «Изменить». И здесь внизу уже вот будет пароль именно от SSH клиента. Копируем этот пароль и вставляем уже сюда в паспорт. Нажимаем логин и логинимся, уже подсоединяемся непосредственно уже к самому клиенту. Все, консоль готова у нас, открыта. Теперь нужно забивать просто-напросто команды. Для этого вы переходите на мой сайт и скачиваете уже текстовый документ. Вот этот вот, я уже его скачал, он у меня есть. И открывается вот такой вот текстовый документ с уже содержимым. И первая команда, копируем первую команду и вставляем в консоль, нажимаем Enter. Подтверждаем свои действия, переводим на английский язык и нажимаем Y, Enter. Опять подтверждаем. Устанавливаем это наноредактор. Вторая команда. Устанавливаем в Get. Тоже копируем и вставляем. Для того, чтобы вставить, нужно тапнуть правой кнопкой мыши и команда, которая скопировалась в буфере, у вас вставится в консоль. Так, третья команда. Копируем без пробелов. Enter. Так, четвертая команда. Пятая команда. Шестую команду вставляем. Копируем. Так, не забываем о дождаться полной установки прежней команды. Нажимаем Y, Enter. Теперь можно вставить следующую команду. Устанавливаем сам прокси сервер 3 прокси. Нажимаем Enter, Y, Enter. Так, и теперь делаем бэк backup cfg конфигуратора 3 прокси так что то неправильно я скопировал видимо да без буковки М. так и открываем сам конфигуратор 3 прокси нажимаем enter он чистый так и сюда нужно ставить именно вот это вот содержимое но вот вот это именно с 9 по десятую команду но непосредственно нужно подредактировать уже подредактировать уже данные которые мы будем прописывать в конфигураторе так для этого нам нужно поменять всего лишь свои IP. опять же переходим в консоль и видим что а вот этот наш IP основной, основной копируем и заменяем прямо в текстовом документе на свой IP. Ставить. И также SOX. Если вам нужен протокол SOX 5, то добро пожаловать. Настраиваем SOX 5, в 4. И тоже прописываем в настройках. Так, больше никаких изменений не надо делать, если вы хотите сделать авторизацию по логину и паролю то здесь конечно немножко по-другому будет а если вы хотите сделать авторизацию по именно айпишнику который принадлежит допустим вам на компьютере который у вас то есть авторизация по IP, то вы должны убрать вот именно вот эти вот комментарии решетки которые отвечают за комментарии и комментируют строку вы их убираете и прописываете вот здесь свой свой айпи Ну все нам ну, нам сейчас не нужно это мы Копируем уже само содержимое и вставляем непосредственно вот сюда. Для того, чтобы сохранить этот текстовый документ, нам нужно нажать Ctrl-O, Enter и Ctrl-X. Все, мы сохранили наш конфигуратор 3Proxy и переходим уже к 10 команде. запускаем сам прокси сервер 3 прокси и ребутаем так и ребутаем после того как сервер наш ребутнется мы можем уже проверить работоспособность своей прокси так для этого я использую mozilla firefox это очень удобный браузер, потому что, а именно прокси настраивается непосредственно только в этом браузере, а не на всем компьютере. Нажимаем настройки, дополнительно настроить и забиваем вот сюда наш IPv4. Копировать. Ставить и как мы я еще не сказал здесь именно в конфигураторе 3 prox мы прописываем порты а именно порт 8000 это относится к протоколу http асокс 5 1200 вы можете поменять на любые свои удобные порты 8000 нажимаем ОК OK, и уже можем открывать непосредственно Допустим, 2ip.ru. Идет соединение. Как видим, уже идет подгрузка. Наш IP V4 работает. Уже прокси сервер поднят, поднят у нас. А вот наш IP. Так, но если вы не хотите заморачиваться, вы можете уже приобрести готовый прокси. Для этого вы можете перейти на мой сайт, на мою страничку добываем бесплатный прокси для инстаграм и а, тапнуть по а, ссылке которой который я сам пользуюсь а, качественные прокси для инстаграм, опять же IPv4 сейчас посмотрим а, почем они здесь, то есть если мы заметили а, здесь цена 82 рубля, но при этом мы должны купить сервер, мы должны приобрести его и настроить. При этом эти прокси будут лично ваши и вероятность того, что ими не пользовались является максимальной. Но также есть и достаточно хороший сервис VPN, которым я пользуюсь тоже. И здесь можно купить уже непосредственно прокси. Нажимаем прокси. Видим то, что здесь используют и также Инстаграм подходят они. И здесь можем уже выбрать прокси от 100 рублей за штуку. То есть, если там было 82, то здесь 100 рублей за штуку. И в принципе, они очень даже и хорошие. Тоже имеется поддержка протоколов HTTPS, SOCSI и HTTPS. И покупаем сервер за 100 рублей. В этом случае, вернее не сервер, а прокси. В этом случае и 100, а нам обходится в 100 рублей один прокси. Тоже хороший сервер, сервер, сервис я рекомендую его тоже также использовать. А ссылку я также напишу под видео по приобретению IPv4, уже готовых прокси. Ну или можете тапнуть по моей страничке на моем сайте. На этом до свидания.